Дожди, хроническая осень. Мой город призрачный недуг. Сырает, леет папиросы длится, угасая звук. Одноименный старый кашель, мой чехов, чехов, сладкий дым. В груди хрипит чужая слякоть, прохожие дожди седы, как опадающие листья, как этот кашель. Столько лет сюда никто не пишет писем, потерян адрес, голос, след, сентябрь и запах ожидания. Мне холодно и все не так. Я роюсь в ворох и бумаг, укутавшись в воспоминания. Чай крепкий, с медом сладким, сладким, как восемь осень папиросный дым. И снова Чехов. Чехов. Кашель. Я кашляю до тошноты, по капле расточая рабство. Оно выходит из груди, уже без боли и лекарства теперь, как будто позади преодоление болезни, в руках оплаченный билет и промедление не полезно. Часы отмерили шесть лет. Сработал зубчик шестеренки, обратилось колесо. По контуру, не смело, тонко, не вспомнились твое лицо, сентябрь и запах ожидания. осень, что кроме нее я помню Холодные звезды в моих ладонях Последние песни, рваные письма Сжигает они а нервы, сгорают листья Обращу и снова слова, что лед питает мой вавилон Прекрасная осень Груди моей красным огнем. В городе осень, что кроме нее я знаю, меченый писер, золотое молчание, все, что сегодня. Пепел завтра снова родится, сжигая летами и нервы, сгорают листья, Обращая в свинец неразменный звон, прекрасная осень в груди моей красный мать. А в городе осень, никто, кроме нее мне нужен. Покровое небо, осколками сердца в лужах. И кто теперь будет первым, позабудет остывшие лица, сжигая лета и нервы, сгорают листья в добровольной блокаде. Первый снег будто сон, прекрасная осень в груди моей красным огнем. Е -е -е. Прекрасная осень в груди моей Что кроме нее я знаю Кроме нее я помню Что кроме нее я видел Кроме нее, мне нужна... Спасибо.